Здорово, это домашний канал Валерки, игра под названием Arid Snow. Мы с вами как-то давно в нее играли, вот, и наиграли даже целых 46 минут. И напомню, эта игра а, про кунфу поросенка, да, кунфу поросенок, не панда, а кунфу поросенок, вот. И заключается суть игры в том, что мы должны руками и ногами всячески отбиваться от врагов, которые налетают со всех сторон. А в прошлый раз мы играли с вами за оригинальный скин. Вот этот поросенок. И давайте поиграем. Смотрите, здесь есть э, Дед Мороз поросенок. И вот эти вот ДЛС закрытый пират. Короче, зомби поросенок и гопник поросенок. Не семки есть. Ниндзя поросенок. Девочка поросенок, допустим, ковбой, Рембо. Рембо порося. Окей. Те, они закрыты, все DLS-ки, они платные. Сама игра бесплатная, но DLS-ки, вот эти вот скины, они платные. Если, ну, зайдет да, и захотите посмотреть следующие скины, то пишите в комментариях, я куплю, короче, мы поиграем, побьемся ну, с, с новыми ски, скинами. Здесь, короче, какая-то у нас обнова, что ли, без, бесплатная, бекон какой-то, майдай, вот, появился, не знаю. Я потом посмотрю, что это такое, и, как бы, может быть, тоже запишу видос. Так, окей, старт гейм, погнали. Моды классик. И мы с вами, короче, мочились. Вот, 96 звезд мы здесь заработали в лесу. Есть еще одна локация, это... Город. Город, да. И остальные, вот, какой-то корабль, что ли... А, он один, локация одна Корабль тоже ДЛС вот. Ну что, давайте в городе Дед Мороз, Свинья и кунфу. Погнали Погнали Сейчас мы будем долбить всяческих тут волков, которые на нас нападают Отлично Взяли еще и оружие, клюшку На тебе клюшкой по лицушке. Пахарюшки. А, скейтбордом, скейтбордом. Так, у, отлично, достижение какое-то. Опа. Это мячики, а, мячики. Кстати, да, мы, по-моему, играли здесь, э, в этой локации. Я помню, вроде как, вот эти мячики. Так, молоток, отлично. А, держи нас, астая. Полицай. Полицай с щитом, он, короче, очень очень бронированный отлично держи Опа, подкинули подкинули подкинули скейтборд блин вот этих вот э долго пробивать вообще долго пробивать так 17 волчат у нас подбито не знаю вот этого чисто так вот долбить надо короче опа отлично на тебе фуражку Возьми фуражку, фуражка бесплатно, бабуля. Бабуля, вам здесь не место. Покемоны, Ни хрена себе, покемоны здесь полетели. Кстати, покемоны тоже что-то знакомое. Мы по-моему, мы по-моему, мы по-моему здесь были, да? Потому что покемоны тоже что-то -то более знакомое. Окей обучим просто просто в щепки просто рвем просто вообще кунфу на ура у нас идет не зря нас обучал свинли кунфу всяческим кунфу фу приемом окей у нас свинка уже почти побитая отлично я вот не понимаю как вот эти вот шары для покемонов разбивать Ха, странно 41 враг у нас побит короче но что-то я не могу понять как вот эти мечи отбивать и как отбивать вот эти вот шары для покемонов непонятно давайте еще пробуем 41 звезда это отлично так это что обучалка что ли зачем нам обучалка Или просто тут да, хорош, хорош, хорош а, Или просто тупо их надо перепрыгивать, что ли, или уклоняться от, этого, от, от этих мечей всяких На тебе картинкой И на дровосек На дровосеках мы не звали На дровосеках мы не видали Так, окей, а, ну давай, кидай Опа, отлично Да, получается, надо чисто, короче Хотя, фиг знает Хотя фиг знает. Так, отлично, тушку взяли. тушку взяли. Этим шаром, короче, вот этим каменным, зацементированным, если его перепрыгиваешь, то врагам тоже наносятся комбо-удары, короче. Плохо. Держи. Чит нам не помеха. У нас так надроченные кулаки, что вообще пробивает любую стену. Отлично. Опа, держи. Он сейчас смотри, вернется, короче, с этим. Э -э опять со штукой для покемонов. Или нет? Или буквально два раза, э, два раза он возвращается. Давай сейчас проверим. О, меня долбанули, короче. Отлично. Отлично. Как его там звали, который покемонами-то заведует? Эш, по-моему, да? Да, я в детстве смотрел покемонов. Я это не скрываю Так, давайте панка этого убиваем Панк no dead. опа, шарик, мячик А это что такое, желтое там было Отлично Что это за звук, что это за звук Это типа мы превысили, короче Убили больше, чем в прошлый раз, что ли Превысили свой рекорд Опа Какой-то трэш на экране происходит просто их слишком много, врагов слишком много, они со всех сторон, просто, отлично, главное вовремя успевать нажимать кнопки, удара и все будет шикарно, всех разбросаю нахер, всех разбросаю нахер, отвалили, а, полицаи поганые, полицаи поганые на свинью напали, на Деда Мороза напали Дед Мороз шел просто подарки раздавать детям, на него напали просто, смотри. Нет у меня больше подарков, нет у меня больше подарков. Хорош, хорош, следующего года ждите. В следующем году принесут. А, мячиком зачем? Мячиком-то зачем? Опа. Окей. Я нажимаю на кнопку, короче, удара на клавиатуре, быстро я так нажимаю, у меня экран вот так вот фигачит. Ах, не успел, не успел перепрыгнуть. Окей, окей, у меня осталось всего, всего ничего жизней. Ах, убили. Замочили. Окей, ну а мы набрали, смотрите, 82 звезды. Отличный результат, в принципе, хороший результат. До соточки, интересно, дотянем или нет? Давайте еще раз. Куда-то. Куда ты убежал? Давай еще раз. Я не знаю, можно будет попробовать, кстати, и в лесу еще подраться. Ну, попробовать до соточки добить. Ну, в городе как-то веселей. В городе как-то веселее, в городе как-то живо. Блин, я шапку вытянул, все равно попал там в кого-то. Опа! Отлично, пока держимся, пока держимся. Ну, всего 9 э, врагов убито, всего 9. Ну, это нормально. Это нормально, сейчас набьем. Сейчас набьем. Только вот этого надо с щитом, короче. Вот, отлично. Получи. Бахари. Как они успевают, короче, перебинтовываться? Я вот этого не понимаю. Вроде фигачишь, фигачишь, а он уже раз и такой перебинтованный нос у него кстати, оружием э, щит пробивается сразу я вроде как заметил, смотри да, видишь, щит сразу ломается а вот с кулаков приходится ногами, кулаками приходится махать. а, блин, мячик, забери его нахер Отлично, ну, куском, понятно Куском э, оружие полностью не пробьешь Это понятно Это дураку, ясно это, это и свинье, ясно Так, отбил, отлично Опа, опа, я забыл на прыжок Забыл про прыжок Забыл про кнопку прыжка Опять шарик, опять мячик Садись Отлично Смотрите, куражку Так, окей. Смотри, опять, опять на... набегают, набегают, набегают. Бунт, бунт. Устроили бунт. Отлично. Сальтуху. сальто Морталью сделали. Отлично. Опа, отлично, отбил. Рожденный бейсболист. Опа. Ништяк. Это было круто. Что происходит? Что происходит? Ну я, в принципе, всех загасил. Молоток я не взял только. Опа! Знаете, обратно мячик держи. Окей. Пока держимся, пока держимся. Ну 54, 54 врага у нас убито. Опа! Не успел, не успел на прыжок нажать, не успел на прыжок нажать. Что ты будешь делать? Опять мне мячиком долбанули Опять мячиком долбанули Так, сколько мы там? 80 80, 86 что ли набили, да? Должны, должны набить Жесть просто Нифига я там надолбил Блин Оба два с щитом Оба два с щитом Это жестко Это конечно жестко Так. Опа, сел Отлично О А, 82, отлично Это звук, короче Того, что мы добрались до своего рекорда Отлично Отлично Что за трэш просто, что за трэш Боже мой Остановите, остановитесь Остановитесь, я сойду 28 комбо Жесть Охренеть, они прут и прут, они все прут и прут. Жесть, 106, 106, охренеть, 106, 106, и у меня одна хпшка. О, аж 2, аж, два! 2, охренеть, что происходит, ааа, жесть, жесть, что происходит. 100 врагов, короче, мы нафигачили, эээ. Получено достижение какое-то, еще непонятно. Короче, 3-4 достижения мы получили. Офигеть. 116 э -э, врагов побито. Ну и на это, наверное, закончим, дорогие друзья. Вот, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Э -э Ссылочка на прохождение будет в описании на плейлист. И с вами был Валерий, всем пока.